Всем здравствуйте! Сегодня мы будем делать блинчики очень вкусные, которые обожают мои детки и мои внуки. Блинчики очень просто делаются, быстренько и вкусненько. Что нам для этого надо? Разбиваем в миску 2 яйца. Разбиваем два яйца. Добавляем Половина чайной ложечки соли и добавляем столовую ложку сахара. Вот так. Теперь мы эту смесь венчиком перемешиваем. Теперь мы добавляем часть молока. Я буду делать примерно на пол-литра молока. Добавляем часть молока, не все молоко. Примерно вот так налили молочка. Перемешали. И добавляем муку. Муку добавляем. Здесь у меня 200 грамм муки. сели муку и хорошенечко все перемешиваем, чтобы не было комочков. Вот так перемешиваем Теперь в эту массу мы потихоньку добавляем молочко. И перемешиваем. Вот так. Еще немножко молочка. Такое тесто у нас получилось. В это тесто мы добавим подсолнечного масла, примерно две-три ложки, и опять перемешаем. Соль, сахар добавляется по вкусу. Кто любит послаще блинчики? больше сахарку добавить кто любит не очень сладкий поменьше и мы немножечко добавим вот такой у нас ванильный сахар ну вот одну палочку такую добавим ванильного сахара все тесто для выпечки у нас готово Дадим ему отдохнуть минут 10-15 и приступаем к выпеканию. Итак, тесто у нас отдохнуло, постояла кликовина у тесто, проверили еще на густоту. Сковородочка у нас накалилась. И мы начинаем выпекать наши блинчики. Разгоняем тесто по сковородочке и ждем, пока блинчик у нас зарумянится с одной стороны. Хоть я и давно пеку блинчики, но руки у меня горячего не терпят. Поэтому я приспособилась пользоваться лопаточкой. Сейчас я вам покажу, как я приспособилась. И многим девчатам, может быть, это будет полезно. Вот так лопаточкой от краешка немножко убрала. Подождала, пока блинчик зарумянится. И теперь мы его будем переворачивать. Делаю я это так. беру, Подставляю лопатку и роняю блинчик на лопатку. Потом раскручиваю, Руками совершенно блинчика не касаясь, пальцы мне не ждет. Блинчики получаются тоненькие. А чем ты... вам тебе слабо, так Да. Ну, мне... переверну. Так вот, как подкидывать на сковородке, мне слабо. Я вот так приспособилась. Но блинчики очень вкусные. Наш сынок вот вообще так. в восторге. Маслица, если вы видите, что сверху на тесте мало маслица, можно добавлять и запах такой девочки и мальчики запах вот божественный разгоняем и выпекаем потом мы смажем сливочным маслицем можно завернуть любую начинку но если из мясная будет начинка то блины надо делать не сладкие, чуть-чуть сахарку добавлять. Если с творожком, то можно сладенькие блинчики. И для фарширования блинчики надо зажаривать с одной стороны. Потому что когда мы начинку завернем, тогда будем а в какую сторону класть начинку? В зажаренную? В зажаренную. А не зажаренную, потом вместе с начинками еще раз обжариваем. Вот так вот я делаю все это раз. Финтушами. Финтушами, как дочь говорит, да. Это значит пальчики боятся горячего у меня. Так что вот такой простой рецепт всем рекомендую. Очень вкусно. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. Пока.